Я бы сегодня хотел поделиться своим опытом, который я нарабатывал со школьных лет. Так как в школе я выходил к доске, решал задачку по физике, а рассказать ее не мог. Учил стихотворение, а рассказать его не мог. Хотел о чем-то договориться с друзьями, а не всегда у меня это получалось. Я вроде бы пошел даже по борту. Ну, Записался на дзюдо, стал чемпионом края по Льзидо. Но это не помогло мне договариваться с другими людьми. Да, меня, скажем так, обижать в кавычках стали меньше. Со мной были вынуждены считаться, но договариваться и отстаивать именно свои интересы, это на самом деле не очень помог. Ну и было положено много времени на то, чтобы обнаружить, какие инструменты работают эффективно, какие инструменты на самом деле являются, ну, грубо говоря, попури. Я занимался конфликтологией, переговорами, и когда попал в армию, был очень сильно удивлен, что некоторые инструменты, которые работают, ну, скажем так, на гражданке, абсолютно не работают в армии. Оказалось, что мало знать надо уметь эмоционально правильно реагировать на те вызовы, которые делает тебе оппонент. То есть переговоры иногда бывают жесткими. И поэтому я сегодня поделюсь с вами не только как готовиться к переговорам и понять, что именно вы хотите предложить своему оппоненту, как бы встать на его сторону, но и уметь это реализовать. Если вы прекрасно осведомлены о том, как готовиться к переговорам, как их проводить, но не можете этого платить в жизнь, вы наталкиваетесь на какую-то свою неуверенность, на свою нерешительность, не умеете говорить «нет», плохо встречаетесь с конфликтами, с манипуляцией, с давлением на вас, это все вас деморализует, лишает возможности думать, рассуждать. Вот именно с этим тогда у вас не получается договариваться. Вас фактически ведут, манипулируя вами. И как именно этим воспользоваться, чтобы вы могли заключать выгодные сделки не только для оппонентов, но и главное для вас, этому будет посвящен наш марафон. Сегодня на вебинаре я расскажу, дело, скажем так. а что в принципе будет на вебинаре, о чем мы будем говорить. Социальные обязанности не выполнили, ну, в смысле дом построили, дерево, вы, дерево посадили, детей вырастили. А я же для себя. То есть, если вы не науч, научитесь жить для себя, то цели всегда будут социальными, вы всегда будете выполнять чьи-то цели. И это можно только почувствовать при помощи этого упражнения. Также важно понимать, когда вы ставите цель в переговорах, а вам эта цель зачем? То есть, когда вы ее достигнете, что получится? Ну, грубо говоря, такая. Четыре вопроса. Что будет, если вы это сделаете, то исчезнет если вы этого сделаете и что будет если вы этого не сделаете и что исчезнет если вы этого не сделаете. ну грубо говоря тут сделаю будет исчезнет тут не сделаю будет исчезнет это тоже помогает прояснить а туда ли вы идете в принципе как выглядит ваше ожидание так как зависит от до результативности как правильно вести переговоры сейчас мы это к этому вернем, вернемся чтобы получить результат с чего начать с понимание этого результата сколько поработать над собой чтобы быть уверенным какие задачи анализы сделать сколько проработать над собой смотрите количество проработанного часов над собой проработанных у всех очень индивидуально обычно мощная трансформация занимает до полугода если ну, как бы вы хотите прямо очень сильно трансформировать это может занять вообще два-три года 3 ваша биохимии может не поменяться чтобы менялось очень быстро это нужно заводить вас в стресс и очень мощное возбуждение. Это фактически оргазм с револьвером у виска, да? Ну, то есть, когда вот вы стоите на грани, тогда биохимия очень быстро меняется. В других случаях это не происходит, поэтому быстрых скачков не будет. Но результаты вы можете получить уже в течение нескольких минут. И сегодня мы об этом тоже поговорим. А, что, а что, какие результаты может получить, какие нет. Есть ли какие-то вопросы? Смотрите, да, мы это тоже обсудим. Если вы научитесь слышать себя, и мы об этом будем говорить в нашем марафоне, то вы поймете, что задавать человеку. Если вы себя слышать не научитесь, даже слушая меня, вы же все равно ведете внутреннее дело. А, а это значит, что фактически есть тот, кто говорит и с кем говорят. Да? То есть Много говорят, я же не шизофреник, что сам с собой разговаривает. Ну да. А отсутствие внутреннего диалога как раз говорит о задержке психического развития. Мы все сами с собой разговариваем, и если этот диалог внутренний настроить очень правильно, нужна искренность, да, умение способности себе выстроить претензию, услышать эту претензию, это как раз мы тоже позиционная позиция сегодня будем разбирать, и услышать, а что же говорит то оппонент, и тогда вы, поверьте, не будет никаких вопросов вообще. У него спрашивать, как вы только научитесь спрашивать у себя, слышать себя, вы тут же будете эффективно работать с вашими оппонентами. Даже если они будут на вас эмоционально давить, пытаться за ваш счет у пытаться доминировать, поверьте, у них это не получится. Итак, мы уже вроде что-то пишем, да? А каждый, кто не не пишет свои цели, внимательно читаем этот слайд и понимаем куда вы реально движутся, какие у вас результаты. Вот такие же, как вот здесь на камне, без вариантов. Может быть, это грубо, может быть, это жестоко, но если вы не выбираете свою жизнь, поверьте, ее кто-то выбирает. Значит, вас, вами кто-то манипулирует, вас ведет, получая результаты уже не для вас, а для себя. Ну что, есть еще один. Можно сюда не писать, можно писать, если вы стесняетесь, хотя вопрос про стеснение. Себе на листочек, а что я правда хочу? И если мы говорили про эффективные переговоры, вы делаете заявку, вот сейчас, да, мы завершаем в какой-то момент наш сегодня, нашу сегодняшнюю встречу, называем вебинаром, и вы можем сравнить, от, получили мы результат или нет. И если вы не получили, вы, и, и, а, но заявляли, скажите, вы можете задать мне вопрос. Виталий, смотрите, я вот, вот вам писал или писала, вот мой текст, а вы на него ни разу не ответили. Даже никаким образом, ну, даже вскользь. Ну, и все, это тогда будет конкретно Возражение, и мне придется с этим работать. А если вы так не написали, тогда ну все, что я сказал, то и сказал. Как говорится. А это получается, что я манипулирую вот что я скажу, и не более того. Когда вы готовитесь к переговорам, первое, с чего нужно начать, это понять, какой максимум вы хотите получить по переговору. И зачем вам этот результат? Смотрите, то есть, например, вы э, хотите договориться. Ну что-то продать как минимум, да? Вот самое простое. Я тебе продаю, вот ты мне там 10 тысяч. А куда в эти 10 тысяч? Кто стоит за этим? Это является то, что вам и движет. Чем лучше вы для себя пропишете максимальный результат, тем эффективнее вы будете отстаивать свои интересы. То есть вы будете понимать, что вы хотите получить. И то, что стоит за этим результатом, будет вас мотивировать. Это один принципа. Второй принцип. Когда-то нужно понимать, когда сказать нет. Когда неэффективны дальнейшие взаимодействия. Никаких нужно останавливать. Поэтому нужна граница понимания того, где, где ниже этого неинтересно. Тогда вы должны прописать минимум, что вы хотите получить от переговоров. Если человек говорит меньше, вы не соглашаетесь. Тогда у него нет шанса продавить до вашего минимума и э, фактически отжать от вас максимум. Вы на это не пойдете, вы не согласитесь, вы не потратите на это время, вы не потратите на эти нервы, его не потратите на эти силы и другие ресурсы. Очень важно научиться говорить «нет». И э, в нашем марафоне у нас будет специальное э, ну, упражнение, где вы будете учиться говорить «нет». А, но нет сложно сказать, если у вас нет альтернативы. Если вы не знаете, как вы поступите, если вы не договоритесь, вы будете соглашаться как раз на, на, на минимальный меню. Да, да, да. Вас будет легко прогибать. Вы не знаете, а что делать другое. У вас нет уверенности. Вы не звучите нет уверенно. Вы не отказываете уверенно. И тогда человек, который грамотно умеет вас считывать, ну, на самом деле себя умеет считывать, а для вас самый лучший э, тестер это вы и такого проявления себя познали и клиента сразу же знаете про все его ужинки про все его, мим, про все его мимику, про все его жесты все читать научитесь если научитесь читать себя поэтому если у вас нету этих трех позиций перед переговорами хотя бы минимально накин, накиданных ну буквально ну надо записать потому что я так это сам собой я подумал не очень эффективно забывается Запишите, что я хочу получить по максимуму от, от предстоящей встречи, ну, переговоров. А, на что я готов согласиться как минимум. И что я буду делать, если мы не договоримся. Ну, грубо говоря, если мне не продадут хлеб, я пойду в другой ложек. Если меня не купят, я пойду предложу э, этот продукт другому. Если мы не договоримся, мы начнем дружить с другим. А, найду другого заказчика, найду другого исполнителя. Важно понимать, что вы будете делать. Ну и, конечно же, если вы просчитали про себя... Нужно понимать, что не для вашего оппонента вся история ваших переговоров может выглядеть совершенно иначе. Надо уметь смотреть на свое предложение под разным углом. Одни увидят, как на картинке, квадрат, другие круг. И надо продумывать, что вообще хочет клиент по максимуму. Что у него там болит, что его интересует. Кстати, многие говорят, надо решать боль клиента. Я говорю, ребята, иногда это невыгодно надо решать интерес клиента. Например, у меня автосервис. Приезжает ко мне клиент на ремонт двигателя. Я ему предлагаю небольшие усовершенствования за очень-очень не, небольшие деньги. Клиент отказывается от них. Говорит, просто закипитайте мне мотор. Хорошо. А так, у меня сервис, это несколько, несколько боксов. А, ну и соответственно заезды в них разные. Боксы. Через две недели этот же человек приезжает, ставит себе музыку, ну, в смысле колонки, усилитель, магнитофон, сигнализацию, делает небольшую шумку, делает тонировку стекол. И оставляет, ну, по сравнению с мотором, ну, раза в два сумма больше. Почему? Потому что мотор, он вынужден, это боль его ремонтировать, а музыку, сигналку, тонировку он хочет. И вот это его желание. И за это он платит намного больше. Поэтому очень важно понимать не только боли клиентов, но и хотелки их. А чего они реально хотят-то? Не спасать их какую-то боль, а давать им возможность получить желаемое. Это намного выгоднее. Ну и, конечно, минимум. На что клиент готов, чтобы купить у вас или договориться с вами. Какое минимальное решение его устроить. И, конечно же, альтернатива. Он всегда может найти другого заказчика, другого исполнителя. То есть договориться не с вами. И это тоже надо понимать, а с кем он может договориться, какие другие предложения ему могут сделать. Если я вам предлагаю рекламу в Директе, вы должны понимать, а что этому клиенту предлагают другие люди, ну, другие каналы по продвижению его услуг. Если вы этого не знаете, вы тогда не просчитаете клиента, вы не сможете понять, какие у него могут быть возражения, какие у него могут быть сомнения и вы не сделаете уникальное торговое предложение. Что такое уникальное торговое предложение? Когда клиент узнает себя в вашем предложении, оно для него очень вкусно и очень выгодно. Понятно, что многие знакомы, ну грузки вот грузчики самый простой пример, трезвые и веселые. Я надеюсь, всем понятно, что любые, кто, любой человек, кто заказывает переезд или погрузку товара, хочет, чтобы с его грузом, с его имуществом, обращались бережно. а если грузчики не трезвые и грустные то это не факт очень много роликов где вот буквально выкидывают. Да? ну чтобы это сделать нужно подумать про себя и про него без э, понимания интересов и возможностей и то что он хочет сделать и как он может это сделать я смысл имею в виду ваш оппонент Без понимать его картины вы не сможете сделать ему хорошее предложение ну скажем так вы ему сделаете предложение, но оно так вот будет вот, будьте 128. В Поэтому надо его сформулировать. Ну, как вот сегодня, например, я для вас могу что сказать, что я вам показываю на марафоне, покажу не только сегодня, судью объясню, а на марафоне я могу с вами вас это еще и развить. Не только какие теоретические или практические можно ну, от ума сделать, да, там подготовка, какие-то моменты но и поставить вам навык и работать с вашими психологическими барьерами, не позволяющими вам проводить эффективные переговоры. Людей, которые готовят просто к переговорам, вагон маленькая тележка, а те, кто работает с вашим внутренним миром, который мешает реализовать то, что они говорят, потому что ну, несложно набрать в интернете, как подготовиться к переговорам, вывалится очень большой объем информации, читать не перечитать. Но как это применить, что случается с вами, вот в этом месте я буду уникален. Мало того, что я буду работать с вашими психологическими моментами, я еще умею их не просто вас переламывать, да, дрессировать, как до этого говорят, а развивать вас, чтобы вам это удалось легко, чтобы вы могли полученную информацию пропустить через себя и сделать для себя максимально удобной. Вот это моя уникальность. И в этом мое заключается предложение. Так не просто ставить, э, сделать уникальное предложение себя, но как его э, уверенно реализовать и отстоять свои интересы. Итак, мы подготовились э, к переговорам. Поняли, ну, по крайней мере, не, по, не поняли, да, а в, представили, что хочет клиент. Теперь нам же нужно будет его весь на замысел наш реализовать, да, встретиться с клиентом, сделать для него презентацию, потом выступите в коммуникацию, то есть он вы, выдвинет там свои опасения, сомнения, возражения. И очень важно в этом моменте правильно ну, как бы слышать и слушать и формулировать. Но сегодня мы некоторые аспекты тоже рассмотрим этого. Ну и, конечно же, Переговоры это все-таки контракт. То есть вы это все фиксируете. Ну и немаловажный момент это ответственность. У нас сегодня спрашивали люди, как стать сделать себя максимально эффективным. Начните быть ответственными? Как это сделать? Я тоже сегодня расскажу. Итак, как же выглядит презентация? на какие важные моменты стоит обратить внимание, чтобы заинтересовать человека. Ну, я как уже сказал, подумать, что для него ценного, и прямо сформулировать. Вы сможете, ну, как я сейчас говорю, да, про свое предложение, вы сможете свободно и легко реализовывать полученные знания, применять их в жизни. Какие потребности может решить? Да? Вы можете освободиться от эмоционального ступора. Вы можете ясно проговаривать свои интересы, не опасаясь обидеть оппонента. Вы сможете легко говорить «нет». Вы сможете легко останавливать конфликтные ситуации. Вы сможете отдергивать человека и говорить «стой, подожди, что ты как-то в одни ворота играешь». да?" И предъявлять свои интересы и отстаивать их. Почему можете обратиться именно ко мне? Я сейчас на своем примере вам показываю, как презентацию делать своего продукта. Потому что у меня уникальный подход, позволяющий вам сделать свою трансформацию мягко. И трансформировать свои навыки применять эти умения и знания не только в переговорах, но и во всех других аспектах своей жизни. Они будут универсальны, эти навыки. Ну, и это авторская методика. Понятно, что многие вещи я какие-то взял. ну, ну то есть Все дома построены из кирпичей. Кирпичи одинаковые. Но дома-то все разные. И вот у меня абсолютно уникальный дом, абсолютно уникальный проект, который позволяет сохранять вашу внутреннюю гармонию, а не как сказать, ломать себя через колено, заставлять, принуждать эти навыки фактически, ну, как сказать, становятся вашим естественным продолжением. И очень важно также научиться рассказывать про свои преимущества для клиента, так называемая презентация вас, презентация вашего предложения. Ну и как раз небольшое упражнение, оно э, станет Дома, первым нашим домашним заданием, те, кто хочет э, все-таки участвовать в марафоне, все мы э, попадаем в ситуации, где мы начинаем волноваться, переживать. Есть люди, которые вот так вот попадаются, и все спокойны, как куда вы всегда. Поделитесь, пожалуйста, если у кого-то есть опыт, э, когда ему приходится, ну, то есть. Когда и ваше волнение мешает вам договориться. Были таких случаи? У кого были, напишите, посещайте. Да. Я, чтобы я увидел, что вы со мной. Я и не был такой говорящей головой. О, отлично. У нас есть живые люди. Благодарю вам. Ради вас и хочется работать. Так вот. Очень простое упражнение. Если вы заметили, что а, ну, как бы у вас температура поднялась, у вас дыхание, там спирот, вы, вы расфокусировались в своем внимании, вот такие, суета появилась, то явно на вас а, ну, как бы воздействуют психологически, вами манипулируют. И тело от, откликается, да, что оно как раз своим... А, нью сообщает вам, что-то идет не так. Как вы только это обнаружили, просто возьмите и перечислите 15 предметов, которые вы можете обнаружить. Торшефт, очки, фотоаппарат, фонарик, мышка, ножницы. Кстати, каждый сейчас может попробовать это сделать. Буквально несколько секунд попробуйте назвать 15 предметов, которые вас окружают. Сделайте небольшой эксперимент, и мы сейчас к нему отнесемся. Так, Те, кто сделал, могут обнаружить, что как, когда вы проговаривали, предметы, называй вы замедлялись. Если не замедлялись, значит, чуть больше проговаривать Это что значит замедление? С чем это связано? С тем, что ваш мозг, когда переживает какие-то эмоции, за них отвечает одни зоны мозга, а за логические операции отвечают другие зоны мозга. Когда вы перегружаете, логическими операциями, деятельность мозга, фактически вам из общего надо вытащить частное, что, кстати, полезно не только здесь, но и в переговорах ваша внимательность к деталям поднимается. Вы не только, то есть вы не только свое спокойствие тренируете, вы еще и внимательность тренируете. Потом из этого частного вам нужно вспомнить название и произнести. Помимо того, что произнести, то есть мы третья плюшка в этом упражнении – вы образ тут же вербализируете. Образ – вербализация. Образ – вербализация. Вы тренируете свой навык проговаривать свои мысли, а не лезьте в карман за словом, не шариться там. Вы спокойно тренируете еще и проговаривать. Но первый этап – это успокоиться, потому что кровоснабжение мозга поменялось, и разница буквально в пять раз. То есть зоны, которые заэмоционировали, они потеряли кровоснабжение в 5 раз. И вместе с этим угасал в которой вы были. Даже все это у вас уже с вами навсегда. Если вы чувствуете, что вы волнуетесь, начинайте перечислять предметы. Это можно делать про себя. Конечно же, в переговорах неудобно делать паузу длиной в 10-15 секунд. Хотелось бы делать это мгновенно, да? Для этого вы берете телефон, включаете тыльную камеру, включаете видео, запись, и в течение минуты вы записываете ролик и проговариваете все, что видите на экране своего телефона. Ну, то есть, вы снимаете тыльной камерой и проговариваете все, что видите на экране. Это позволяет сделать упражнение, скинуть его в час и проверить, а так ли вы выполняете упражнение. Первое. То есть это задание домашнее наше сегодняшнее, которое вы можете делать уже сегодня начать. Ну, сегодня не обязательное решение, но завтра все, кто готовы принять участие в нашем марафоне, нужно сделать 5 таких роликов. 5 за день. То есть не подряд, очень важно, не подряд. То есть вы в течение дня вы выделяете время на минуту. Минуту всего лишь одну. Есть какие-то там, слышу звуки. Да, конечно, некорректно переключаться. Поэтому смотрите, если вы в течение недели, а у нас будет бесплатный марафон длиться в течение двух недель, это упражнение будет, ну, там их четыре формы. Мы будем его трансформировать, усиливать. Но если вы в течение недели, даже не участвуя в нашем марафоне, поснимаете каждый день по 5 таких роликов, то мозг научится переключаться достаточно быстро. И время, которое нужно, чтобы переключиться, занимает всего лишь 3 десятых секунды. Не, не 10-15 секунд, а 3 десятые секунды. Представляете, это фактически вот так. То есть вы чувствуете, что вы в напряжении взяли, просто окинули. И мозг уже понимает, что вы переключаетесь. Он говорит, все, переключаюсь. Время мгновенно. Слово мгновенно. Я думаю, что переговоров отвлечься и, и окинуть взором пространство и вернуться не так сложно. Зато вы приходите в себя. Прямо реально приходите в себя. От слова прийти, вот, ну, о, где я, что я, что происходит. И, и, и будет еще одно упражнение, тоже о нем расскажу, но оно не будет пока нашим домашним заданием. Это тоже там растяжечка эмоциональная определенная. А вот это, для, для тех, кто собрался участвовать и готов участвовать в нашем марафоне, это домашнее задание. Завтра мы начинаем его уже принимать. Скидывать свои ролики нужно в чат с домашним загаданием в Телеграме, от каждого участника по 5 таких роликов. Далее я смотрю, собираю материал, и в среду у нас опять будет уже ну не ознакомительный вебинар, а сказать, рабочий вебинар, где мы ответим на ваши вопросы. Я прокомментирую ваши работы, дам рекомендации. По трансформации и дам следующее домашнее задание чем важен эксперт не то что у него клёвые инструменты а то что он может дать качественную обратную связь именно по вам. Вот это очень важно у меня много людей выполняет это упражнение я был сам удивлен самому ну, когда я только начал практиковать что каждый человек находит какую-нибудь загвоздку и она его кто-то на это не наступает, на эти ну, грабли любимые, да, кто-то наступает. Поверьте, невозможно дать универсальную, я-то думал, ну, можно, да, нереально. Не каждый, каждый человек находит, где что-нибудь докрутить, недопонять, исказить, ну, Но это нормально. Это свойство нашей психики искажать восприятие. Итак, мы сегодня, вот сейчас уже познакомимся с упражнением, которые вы можете практиковать и успокаивайтесь мгновенно. Будьте в переговорах спокойны. Но ну, а мы двигаемся дальше. Если есть сюда вопросы, напишите сейчас на листочках. У нас в конце будет специальное время ответа на вопросы. Я буду готов дать комментарии на все ваши возникающие вопросы вот по упражнению. Так, это что у нас? А, все. Ну и так, как я сказал, что коммуникация наша всегда делает искажения. Ну, например, я вам сейчас говорю, представьте свою любимую кружку. Каждый же представил свою любимую кружку. Если мы сейчас попросим вас дать описание своей любимой кружки, оно будет разное. Ну, конечно же, кружки же разные. Но давайте по-другому посмотрим. Например, я говорю слово ⁇ немой ⁇ Что означает? Давайте в чате напишем, что означает слово ⁇ немой ⁇ Ну или не слово а вообще, вот я говорю ⁇ немой ⁇ Что это такое? Какие есть версии у вас? Вот я произношу ⁇ немой ⁇ В чате, пожалуйста, ⁇ чужой ⁇ Глухонемой, не умеет говорить, да? Молчаливый. Не мое, да, мыть нельзя, да, да, да, вот, как раз, смотрите, смотрите отлично, получается, не мой, это не, тот, кто не может говорить, не мой, это значит, предмет какой-то не мой, ну, например, карандаш не мой, да, и не мой, например, посуду или там не мой пол. Такая ситуация, папа паркуется в гараже и просит сына, сообщить, когда он ну, бампером коснется стенки. Значит, папа двигается, двигается, двигается, упирается, ломает бампер и говорит, сына я ж тебе просил сказать, когда я упрусь бампером в стену. Он говорит, 1640. Когда? Он сказал ему время. То есть мы все искажаем информацию, когда говорим и когда воспринимаем. И большинство людей ответственность за понимание перекладывают на другого человека. Говорят, тебе понятно, вам понятно, вы поняли. А между тем я предлагаю управлять этим и ответственность затягивать на себя. Я доступен, я понятен, удалось мне раскрыть. раскрыть. Скажите, как вы меня услышали, я проверяюсь, да, очень важно контролировать, насколько человек, и то ли вообще понимает человек, насколько он искажает. Если вы не пользуетесь обратной связью, поверьте, все, что можно исказить, исказить будет искажено. Ну и на картинке, да, тут есть один треугольник, другой треугольник, тут круг, тут овал. Квадрат, ромб, звездочка и ну, звездочка тоже, да, в виде солнышко. Все мы, все мы понимаем. И если вы не будете этому уделять внимание, то вы будете попадать постоянно в грустные истории. еще один пример с тренингового пространства. Людям нужно было договориться о том, как поделить ящик апельсинов. Причем, одним нужен апельсиновый торт, а другим нужен апельсиновый сок. Люди начинают договариваться. Ну, как договариваться? Там они... Кто-то со мной пытался перекупить, кто-то рассказывал, что у него крутые гости, кто-то говорил, что у него крутая крыша. Ну, в общем, угрозы, шантаж, ну, интриги, расследования, как говорится. Потом, когда люди вдруг узнали, ну подумал головой это целый день мы это все разбирали записывали их на камеру ну чтобы они потом не нет это, да, этого нет это не так это не так и дату камеру говорю, смотри о так ну видео доказательства человек не очень любит встречаться со своими некомпетентами ну и так решение это простое они могут сложиться суммы своих денег что уменьшает расходы в два раза на, на приобретение Едут к тому, кто, кому нужен сок, чистят, оставляют мякоть, забирают кожуру, едут к себе и пекут свой торт, потому что для этого достаточно всего лишь цедры. Ну, если там не, не украшать, да, там, дольками, апельсина. Нужно масло из кожуры. Получается, одним мякоть, другими кожура. Я говорю, директора предприятий, я говорю, мужики, а вы все равно не договоритесь, спор на коньяк. Они такие, Владимирович, ты же нам только что рассказал решение. Ну, как мы можем не договориться? Я говорю, да вот стопудово не договоритесь. На коньяк спорю. Я такие, Доставай коньяк, он сейчас поговорит. Я говорю, ну ради коньяка, конечно, вы договоритесь. А так нет. Ну, то есть, переключайсь коньяка на слабо. Я говорю, ну вы коньяка тоже готов поставить. Давайте. Но только у вас будет не 5 минуток до этого, ну, на коммуникацию, минута. Было две группы, как я уже сказал, да, в каждой там по 6-7 участников. И каждый выходил в течение минуты и пытался договориться с известным, смотри, известным решением. Один предлагает сначала приехать, ну, смотри, к нему почистить и уехать с второму с кожурой. Этот говорит, нет, Давай мы едем к тебе, чистим, и я забираю кожуру. Этот говорит, нет, едем ко мне, и ты забираешь кожуру. Говорят реально одно и то же, и не соглашаются. А, почему я сказал, что они не договорятся? А кто из них кабан? Кто предложил, и кто согласился? Тот, кто предложил кабан, а тот, кто согласился, лох. Здравствуйте, называется... А люди попали, получается, в позиционный торт. В позициях не договорился. То есть спорта шоу вообще предмет были апельсины, ну точнее предмет там были сок и торт. А стал в концовке в переговорах важным социальный статус. Кто предложил и кто согласился. Поэтому искажения бывают не только а технологические, да, ну на уровне не мой, а бывает искажение эмоциональное. Если вы не умеете регулировать а, свои эмоции, вы можете не договориться на уровне того, что вы не прошли а, так называемый барьер свой чужой. Что это значит? А, тренирую, бутик по продажам. Ну не суть, что они там продавали а, и приходили, ну не важно, да, дорогая одежда. И, конечно, в дорогую одежду приходят якобы крутые себя считающими, крутыми тетеньки, которые от продавщиц буквально вытирали ноги. Продавщицы выгорали, и была высокотекучесть кадров. Я прихожу и говорю, значит так, кусаем этих покупателей. На вопрос, а что, что такое, почему такие цены высокие, вы отвечаете, потому что цену магазинов для состоятельных людей кусаете их, это тоже будет полезно вам, если у вас есть знакомые и есть люди, как ну, вы видите переговоры, о, а вы набрали уже кучу возражений, Вы вызываете свою подругу или товарища, говорит, слушай, давайте побудешь моим вот вот этим злым партнером, который со мной не соглашается, вот он вот так вот так говорит, ну и с ним отыгрываете в игровой форме, находите решение. Во-первых, девочки от наигравших с ними, ну, ну, сняли эмоциональную зависимость от себя и начали говорить ясно, потому что уж пока они были злые, они там, ну, они же защищали статус, а они продавали свою экспертность. Важно, вот помните, что вы хотите получить. Они, девочки, хотели защитить свой статус. А, и не продавали свою экспертность. Как только девочкам разрешили, ну, в смысле, продавцам, кусаться, они в тренинговом пространстве накусались, скинули свою эмоциональную напряженность. И когда приходят барышни, они уже не, не прокусывают, а чуть-чуть прикусывают. Так, помните, например, там котята, щенята друг с другом играют. Да? аж как это воспринимает покупатель? Какой эффект получился? Когда покупатель приходил и наезжал на девочек, и девочки ну, гасли, Покупатель, ну, барышня, да, состоятельная, не верила им. Она говорит, я, ну я акула и пищугу пищу, слушать не буду. Как только девочка кусала в ответ, барышня говорит, о, свои, можно договориться. Ну показывай, что у тебя есть. Вот такой эффект мы получили. То есть они вроде боялись на легкую агрессию. Тоже немного поагрессировать. А в итоге это стало их плюсом. Потому что социальные статусы в каком-то моменте, ну, согласно, конечно, обстановке, выровнялись. Поэтому важно не только, что вы говорите, но и то, как вы говорите. Ну, к примеру, да, мой любимый пример. Я вас так ненавижу. Я вас люблю человек больше начинает верить интонацией, а не содержанию текста. Ну, это не значит, что текст не важен. Просто показал, что можно исказить как на уровне смыслов, так и на уровне своих эмоциональных переживаний. И как показала моя практика, если человека прорабатывать реально психологически, можно вообще его никаким техникам переговоры не, не учить. На определенном уровне, ну, средней там, руки переговоры, Проводит на ура, не зная вообще никакой теории переговоров. Просто на своем внутреннем ощущении. Оказывается, что-то намного важнее знания техники. Ну и мы двигаемся дальше. А, возражения. Что с ними делать? Ничего. Когда человек возражает, ваша задача понять его позицию, что за этим стоит, как, какие свои страхи или сопротивление он отыгрывает. Он может чего-то не видеть, чего-то не знать. Для вас это поле исследований, не доказательства, понимаете, а исследований. Ну, как сказать, у нас большинство людей боятся показаться глупыми, и поэтому не задают наводящих вопросов. Не задают конкретизирующих вопросов. Да и вообще вопросов никаких не задают. Я же умный, я же понимаю. А тем не менее, вы попадаете в картину искажений. Или непроясненных моментов. Когда вы начинаете исследовать клиента, оппонента, ну или клиента, неважно. В разных ситуациях. Тоже, в продаже тоже переговоры. Вы проясняете, а что ему мешает с вами договориться. Почему это важно учесть. Проясняя его картину, вы у себя начинаете строить опять уникальное торговое предложение. А как ему это подать? Работал я как-то продавцом в отделочном магазине. Ну, в смысле в магазине отделочных материалов. И у нас была мега дорогая пленка, ну, акриловка, что Многие там под мрамор, под дерево. И под разные другие всякие с разными узорами есть. И одна стоила, ну, просто космических денег. Там один метр стоил дороже, чем другой рулон, там, допустим, который под мрамор или под дерево. У нее правда плотность другая, ну и качество правда другое, и, и даже клею у нее, ну, ну, сейчас не технические моменты, а барышня стоит и смотрит. А для чего у вас эта пленка? Говорю, ну обычно берут те, которые умеют декорировать. Замечаете, что я делаю? Не меняю, подменяю. Берут те, кто умеет декорировать. Парень говорит: мне отрежьте, пожалуйста. Я умею все ну, для нее. А, вот умение распознать, что останавливает клиента или оппонента от сделки, это ваша задача. Это не он должен прояснить, что же вы мне предлагаете, непонятно что. А вы, что его сдерживает заключить с вами контракт. В ходе нашего марафона мы будем писать некоторые тексты и получать обратную связь. Все будем писать и давать друг другу обратную связь. Одни будут смотреть, а насколько ясно у них получилось написать текст. А другие будут специально до этого текста докапываться и спрашивать, а вот это что значит, а вот это что значит, а вот это что значит. То есть мы будем учиться, первое, предъявляться, а второе, исследоваться. Как на уровне текста, так и на уровне, ну, блин, неужели это непонятно, то есть эмоциональных переживаний. Все отрабатывается. Это невозможно, как бы невозможно понять. Смотрите. Человек ни разу сексом не занимался. Про оргазм читал в книге. И вы решили с ним поговорить про секс. Он такой, М -м -м". нет, он, конечно, может сыпать кучей а, терминов из книги, из, там, из Камасутры, да, вот, а вот так, вот так. Ну, понимает ли он то, что он говорит? Большой вопрос. Практика без определенных практических навыков невозможно а, распознать, что написано. Кстати, пройдя марафон, вы потом можете читать другие тексты, как готовиться к переговорам. И реально понимать, что там автор-то хотел сообщить тем самым. Ну, это перестанет быть для вас старобарщиной. Я до того, как заняться психологией, это второе высшее образование мое, по первому я инженер. А увлекаюсь психологией со школьной скамьи, как я уже сказал. Я в институте, в первом будущем инженером, взял книгу про психологию фрейда и начала ее читать я гарантирую что это нереально без образования там тарабарщина но почитайте тоже сам юридический язык тоже ну спасибо не юрист это ух ты что тут же написано поэтому получив опыт через себя пропустив вы начнете понимать другие тезисы ну так немного сконцентрируемся на что. Какие могут быть сопротивления у клиента? Человек очень любит изменяться. Мы все любим жить в привычной обстановке. И первое, что мы должны изучить у клиента, насколько он не хочет ну, покидать свою зону комфорта. деньги, как я уже сказал, человек не хочет решать э, проблемы. Ну, конечно, это с деньгами. Он начинает их минимизировать. Проблемы он решает минимальными ценами, ну, стоимостью. Зато свои хотелки он начинает оплачивать. И смотрите, если он э, не хочет вам платить, возможно, вы пытаетесь закрыть его проблему, а не показать ему его возможность. Технические решения. Очень часто люди попадают в иллюзию, что какие-то решения, которые им предлагают, ну, уже там устарели или не нужно. То есть им кажется, что то коммерчески непривлекательно. Спрашивайте у них. Ну, то есть попробуйте, когда готовитесь, сразу же сами-сами себе их задать вопросы как будто стоять на сторону клиента и все эти шесть сопротивлений себе же живут и на них ответить. Вот так будет, думаю, проще понять. И вы начнете, когда человек, человека спрашивать, он говорит, ну да, у меня вот что-то нету спроса на продукты, говорит, а как вы его проявляли, как вы изучали? Детализируйте послание ваших оппонентов. Иногда Человек сопротивляется, ну, как сказать, он не любит продавца, например. Я знаю много бабушин, которые приходят в магазин, если им продавец, консультант, ну, как сказать, ну не то, что нахамил, ну, не был с ними корректен, и вежлив, и учтив, они не хотят больше заходить вообще в магазин. То есть вот это вот эмоциональная посыл, как показать человеку место. Его, его место указать, но при этом сохранить ему лицо очень важно. Если вы указываете человека на место, не сохраняя ему лицо, то он погружается в обиду и начинает от вас дистанцироваться. Ну и, конечно, все мы, пленники прошлого опыта, спрашивайте всегда у клиента, а была ли уже история, когда он это пробовал сделать, какие у него получились результаты, что он предпринимал, как контролировал, это поможет вам собрать про него портрет а что же он там реально то ну сопротивляется если он просто говорит нет и вы не знаете куда спросить это сложно сделайте себе ну как кстати, идете на переговоры черновик какие вопросы вы можете ему задать что он какие он вам возражение может написать что вы на него на эти возражения можете ответить мы также будем делать упражнения в нашем марафоне, где вы будете писать а, то, что вам обычно отвечает. Вот почему вы с вами не хотят заключить, ну как бы не то, чтобы не хотят, а тянут резину. И какие у них основания. И мы эти основания будем с вами как раз прорешивать, ища к ним а, ну и не просто ища, а на, на, найдем к ним достойные ответы, чтобы вы смогли преодолеть это сопротивление и дать достойное предложение для ваших переговоров или клиентов. Ну, как я сказал, если вы не будете управлять своими эмоциями, вашими эмоциями будет управлять другой человек. Что такое манипуляция ну, с, точки, с точки зрения эмоциональности? Оппонент нас либо гладит, ну, леща нам закидывает, да, там, какого такого... Вы такой восхитительный специалист. Мне вас рекомендовали, сказали, что вы помогаете с одного раза. Это реально говорят не люди. Но это я знаю, чего сейчас. Для меня это, я как слышу, что человек навешивает на себя, на меня ответственность за его, ну, так сказать, завышенное ожидание от нашей работы. Вы стойте, стойте, стойте. Да, действительно я кому-то помогаю с одного раза, с одной встречи, но не факт, что в вашей ситуации с вами у меня это получится. Давайте разберемся именно в вашем случае. Это манипуляция, ну, в смысле поглаживания. Другой род манипуляции – это когда на вас давят. Ну, вы знаете, я ожидал, конечно, больше от нашей встречи. Как-то я очень неудовлетворен. Я говорю, хорошо, а какой запрос у вас был на встречу? Давайте вспомним. Он такой, ну, я пришел поговорить, и говорю, ну да, поэтому мы сделали исследование. А, и, и, что вы взяли из того, что я вам проговорил? Смотрите, вот мы это посмотрели, и выяснили, что у вас вот с этим сложности. Вот это посмотрели, выяснили, что с этим у вас все прекрасно, вы здесь справляетесь. Вот это вы вообще не можете встретиться с этим, вы даже увидеть этого не можете. Я ему возвращаю. Но факт, что он пытается манипулировать мы, отрицая какие-то результаты. Ну, то есть, нас либо хвалят, либо ругают. И мы все попадаем в некую, в некую вилку. Так. Хорошим или вот сильным. Зона комфорта очень узкая, на самом деле, у нас. Стоит нам чуть сильнее на нас надавить, и мы как правильно сказать там? Не знаем, как реагировать. То есть, для нас непривычно находиться под большим давлением. Она нас чуть-чуть там, ругают, там, чуть-чуть недовольны. Ну да, мы знаем, как реагировать. Чуть сильнее мы, опа, и теряемся. То есть, как только манипулятор выбивает нас из зоны наших навыков, наших эмоциональных, как сказать, эмоционального комфорта. я бы сказал, как зона привычки, Некомфортно, зона привычки, а, все, мы, мы теряемся, мы попадаем в растерянность. Поэтому очень важно научиться управлять этим. Я думаю, что каждый из, из слушателей попадал в ситуацию, когда он с кем-то, например, повздорил, ну или там поговорил, не обязательно поругался, да, просто поговорил на высоких, на высоких тонах. И после этого происходит такое, такое действие. Мы ходим, я в том числе, ходим таки, надо было вот так сказать. Нет, надо было вот так сказать. А вот это вообще не надо было говорить. То есть мы еще день, а то и два, а то и три ходим и продолжаем как бы в, своем, в своей голове ну, тот диалог, который нас не удовлетворил. У кого бы такие похожие вещи были, напишите. Да, было в жизни встречается то, что мы с кем-то ну на повышенных тонах разговор случился и мы потом начинаем это все прокручивать причем с детьми с родителями там в семье с начальником с друзьями неважно в какой ситуации мы постоянно попадаем вот в это вот внутреннюю напряженность а как бы так сказать мы ищем идеальные варианты на самом деле вариантов мы находим мало и когда мы, мы даже не, не какие-то находим мы следующий раз скажу так но в следующий раз мы попадаем дело все то же самое что и было потом мы говорим а я себе обещал мы начинаем себе пилить винить ругать стыдить вот что неэффективно надо себя развивать и мы к этому тоже вернемся и итак у нас будут упражнения, которые мы тоже будем делать в разной форме, которые позволит вам все эти действия структурировать. Сейчас я просто вкратце расскажу. Нет, мы с вами поиграем давайте, это будет интереснее. Представим, что мы едем в автобусе. И дальше, когда я буду говорить, я всегда буду возвращаться к этому примеру. Я называю это пример растяжкой или там, пример с бабкой. Итак, мы едем в автобусе, ну, в смысле, каждый из нас отдельно едет в автобусе. Автобус переполнен э, бабушками. Бабушки вооружены, то есть у них есть, э, ну, там, у кого там палочка, у кого-то там еще что-то, да, на, на что нибудь там опираются. Господи, вылетел из головы слово-то, которое ходит, просточка, вот. И, возможно, они едут с дачей и ведут урожай. Ну, то есть они имеют там картошку, помидоры. Вооружены. То есть им, против, им противостоять, так в лоб, не очень безопасно. Автобус битком. Выйти вы не можете. Следующий автобус послезавтра. А ехать вам еще долго. Ну, в смысле, решение. Выйду, там бабушку посажу, отойду в сторонку, не годятся. Надо как-то взаимодействовать с бабушкой, которая уже в третий раз наступает вам на ногу. Напишите, пожалуйста, в чат, чтобы вы могли ей сказать. Вы, автобус, бабушка, третий раз на ногу. Ситуацию надо как-то проработать. Что ей можно сказать? Итак, и каждый сейчас попал а, в ту зону, о которой я говорил. Доминировать или нравится, чтобы нами восхищались. Как, э, я напомню, что мы, у нас взрослое поколение. Помнит приключение Шурика, да, там, э, Кавказская пленница, когда э, на дороге-то Давис его там разрывали буквально на, на части. Так и мы сейчас. Ну да, много чего можно сказать. А что можно сказать так конструктивно? Главное не нагрубить. Ну да, они же вооружены. Я согласен, грубить бабушки не стоит. Смотрите, какая история. Вкратце. Мы в, в какой-то мере звери. И мы не можем отказаться от наших инстинктов. А главный инстинкт для, ну, для зверя это агрессия, которая позволяет Ему первое завоевать место под солнцем, а самое главное удержать границы, удержать свои интересы. И когда они встречаются, они так друг другу полубаются, в смысле и разойдутся. Возможно даже очень часто мирно. Иногда они расходятся, там, бьются лбами, но у животных процесс возбуждения и торможения Он да, прекрасный текст. И шутками, и вежливо, да. так я вернусь к агрессии. Она нас выбирает. И мы же не хотим, ну, как бы говорить, нельзя агрессировать, нельзя злиться, но если вы не встречаетесь со своей агрессией, вы не управляете. Она вами управляет. А если вы немножечко агрессии в контакт с бабушкой не добавили, а биохимию никто не отменял, и инстинкт сработал. Кинул вам адреналин, и вы либо потом на ближних сорветесь, либо себе мозг потом пилите, а печени потом этот адреналин перерабатывает. И у животных почему я сказал, что это работает идеально? Потому что не все вооружены: клыки, когтика пыта, рога. Там, все вооружены. У них. Возбуждение торможения, а человек как вооружен, он же абсолютно беззащитен. Правда, у него же есть мышление, он берет камень, привязывает к палке, а еще лучше через веревку и давай гонять всех зверей. То есть, и тормоза у него только тоже в мышлении называется мораль. То есть некая такая человечность. тихонько отпихнула, я сказал, что ну, я читаю комментарии, что я бы тихонько отпихнула, а она вооружена, она скажет, барышни, посмотрите, какие невоспитанные у нас посетители, да, в автобусе, небезопасно. Не Итак, мы возвращаемся к тому, что мы хотим, тормоза у нас в мышлении, называется мораль, да и человеком-то мы стали, потому что э, мама предложила нам идти на горшок. Сейчас свяжу агрессию, горшок и бабушку. А кто знает, зачем ребенок идет на горшок? Ну, зачем это маме, понятно. Не надо убираться. Проще с ним, да? Ну, вроде бы воспитанный будет. А ребенок-то что? Чтобы мама не ругалась. Ну, на ребенка в год там год плюс чуть-чуть, да? Ну, толку кто ругаться. Он. У человека, у ребенка, точнее, да, логика, если А, то Б, если Б, то С, ну, то есть, вот несколько цепей сеп логических, вырастает только к 7 годам. А если А, то Б, ну, то такая, как и животные. Ну, как вы приучили, как, как он пошел-то? Приучился он как? То есть, у ребенка нету логических операций, то есть, ему ну смотри, он шел, шел, шел, где я приспичил, там и нагадил. И тут вдруг начал идти на горшок. Смотрите, какие процессы происходят. У ребенка до трех лет дикая эмоциональная связь с мамой. То есть он фактически переживает те же эмоции, что и переживает мама. Когда ребенок попадает на горшок, ну ребенок и не знает, что такое хорошего. А как приучается-то? Когда он идет на горшок и попадает на горшок, с мамой что? У мамы восторг, радость, восхищение. То есть, а, такие возбуждающие и приятные эмоциональные состояния у мамы. И у ребенка он тоже говорит, что тебе как кайфово, так клево. А когда он не попадает на горшок, то мама грустит и печалится. Расстраивается. То есть, у нее состояние такие подавленные, грустные, печальные. И ребенку как-то так неуютненько. И ребенок так, если я попадаю на горшок, у меня положительное подкрепление, у меня прекрасное внутреннее состояние. Если я не попадаю на горшок, то у меня отрицательное подкрепление, как-то мне дискомфортно. И он, конечно, выбирает себя. Попал, покайфовал, не попал, расстроился. И чуть позже он обнаруживает, что, а кайфует он, то, когда он маме нравится. То есть, если маме нравится, она его гладит. Если он ей не нравится, она его журит. И так мы все попадаем, а, причем условный этот рефлекс, безусловный этот рефлекс. Ну, допустим, даже он условный. Такое количество повторений с мамой. Мы, мы все попадаем в зависимость от мнения другого человека. Первое это было, если мы другому человеку нравимся, он, он нами восхищается, и нам это приятно на уровне рефлекса с горшком. А если мы на него наезжаем, то нам это как бы так не очень, да, мы и мы так расстраиваемся. И в итоге мы, когда бабушка нам наступает на ногу, на ногу в автобусе, мы хотим либо доминировать, ну что говорит наша внутренняя природа, ну животное, либо чтобы нами восхищались. И эти две потребности на нас разрывают. И то же самое в переговорах, понимаете. Если у нас, мы хотим, чтобы нам и воз... нас разденут до нитки. Если мы хотим, чтобы мы доминировали, мы будем всех раздевать до нитки. Но, к сожалению, с нами перестанут дружить и сотрудничать. Невыгодно если мы боимся вообще конфликтов, мы вообще будем все избегать. Ну, или нас будет избегать. Тогда мы будем всегда находиться выигрыш-проигрыш, выигрыш-проигрыш. Ну, скажем так, учить людей, как разводить других. Не надо. Ну, я, я точно не ко мне. Как защититься от того, чтобы вас не отжали по полной программе. Да, это да, это возможно. И мы подразумеваем, что мы готовимся к переговорам, выиграл, выиграл, где вы по максимуму получаете, и ваш оппонент тоже получает по максимуму. Тогда вам надо научиться сотрудничать вместе. Тогда эти две вещи нужно удерживать одномоментно. И я уже говорил, да, что продавщицы, это, девушки, которые консультировали, кусали, Покупатели, они говорят, о, мы этому, этой барышне будем верить, да, она вот тоже достойна. А те, кто к тому, не верили. Поэтому мы не можем сказать, что агрессия не важна. Свой, чужой. Полубались, границы, интересы. Итак. Э, важно. Да, мы чувствуем маминую энергию. Так. Э, Делать как взрослые, ну я я взрослый, ребенку никто не показывал, что взрослые ходят на горшок, его прямо это им манипулирует. Ребенка детства приучают всему хорошему, но я уже говорил, да, что ребенок не знает, что такое хорошо. Если вы дрессируете ребенка, будьте, будьте, ну задумайтесь, а не будет ли им другие потом повелевать? Это очень такая опасная штука. Ребенок чувствует вламенную энергию, да. Ребенок действительно очень сильно чувствует вламенную энергию. Так, а, что же делать? А, когда вы итак мы выяснили, что мы очень часто все попадаем в истории, когда потом прокручиваем в голове, а что бы было лучше сказать, и, и сейчас мы находимся на упражнении баб, бабушка и, и в автобусе. А, надо отыграть две роли. то Слышь, ты чё там под ноги не глядишь? Под ноги гляни, гляди. Ну, госгрело отсюда в ужасе. Ну и скажем, шагом все жестче, жестче, жестче. я буду рассказывать, когда я буду давать это домашнее задание. Сейчас вы поймите, главное просто поиграться в жесткого Детали сейчас упустим. Ну, слышишь, бабка, ты чё под ноги не глядишь? Разреши себя, себя так почувствовать доминирующим. Уважаемый, вы случайно мне на ногу наступили. Уважаемый, хочу обратить ваше внимание, что вы каким-то случайным образом попали на мою ногу. Ну, вот и позаискивайте, отыграйте, потребность нравится. То есть вы просто эти две потребности отыгрываете, эмо, эмоциями своими отыгрываете. Смотри, не речью, а эмоциями. И позволяете возникающим образом ну, в голове из позиции доминирующего и из позиции ну, вот это, который хочет чтобы им восхищались говорить все что из этой позиции идет еще раз это позволяет э, вербализировать возникающие в голове его образы как я уже это говорил и то предложение предыдущее про успокоиться не лез за словом в карман э, на тренировать в себе эмоциональные зоны и вас потом сложно будет сдвинуть, на вас давят и говорят, а мы там были. Пусть старает, ты что тут не понимаешь, что главное в автобусе или уважаемого, приседьте на корточке, да, и говорит, вы присаживайтесь, пожалуйста. Вас ни листью, ни давлением не взять. И тогда вы можете, когда отыграли эти две роли, сказать бабушке. Обнять ее даже, да, кстати, тоже, ну, нарушить ее пространство. Мне, конечно, очень приятно ваше внимание, но я, к сожалению, не могу вам ответить тем же. Суть, что вы одновременно и кусаете, и гладите человека. То есть вы фактически указываете ему на место, но сохраняете ему лицо. Очень важный момент в любых конфликтных, а переговоры – это конструктивный конфликт в одном, в ну, конфликтологии смотреть. Указывать человека на место, но сохранять ему лицо. Помните, как люди делили апельсин много нас, но а много нас, а он один. Они столкнулись с статусами, забыли про апельсины. Очень важно сохранять человеку статус его, хотя и ставить его на место. И это упражнение позволяет вам это на тренировать в себе, развить в себе способность вербализировать эти мысли. У нас тоже это упражнение будет в разных формах, но я Обещал, что да, пройдя просто наш сегодняшний вебинар, вы уже завтра будете договариваться иначе. Вы уже можете потренироваться, как успокоиться, и можете, если вы пропишете, то что до этого подготовка к переговорам, а что он хочет, а что я могу предложить, и проговорить их в разных вариациях эмоциональных посланиях, то завтра вы будете уже вести совершенно другие переговоры. Так, я вот думаю, что мы уже вышли за пределы наших временных рамок. Ну, я очень коротко уже бегло. Открытая позиция – это когда человек, когда вы договариваетесь, он говорит, почему для него это важно. Ну, например, у меня сигнализацию важно, потому что у меня там постоянно под окнами кто-то ходит, бродит, какие-то бомжи, не хочу, чтобы они утащили мою магнитолу или например я хочу капри потому что тренер сказал штанишки ниже коленка и не выше коленки А вы ему говорите, да хорошо когда у нас есть наколенники, но это про спортивный бутик а я в закрытой позиции когда человек предъявляет требования, но ничего про это не говорит почему и вы всегда это должны фиксировать у себя если человек Всегда заходит в закрытой позиции и не, не а, обнаружит, в чем вы согласны. И, ну, это вот, подчеркивайте, в чем вы согласны, общая позиция и в чем они различаются. Смело говорите, человеку нет. Потому что он фактически ничего вам для работы с ним не дает. Возможно, сокращ... сохраненное время на этом человеке, ну, то есть вы не, ему ничего не доказываете, ничего не объясняете. Ну, говорите, все, спасибо, счастливо будь доволен, нет, мы не договорились. И пошли к другому человеку, и, возможно, с ним договорились. Поэтому очень важно, важно чтобы договориться понимать, какие у человека основания тем или иным требованиям. Ну и так, если вы о чем-то поговорили, поговорили, не зафиксировали это на бумаге, и не прояснили, что вы понимаете записанное одинаково, ну, вы фактически не договорились. Вы так это пообщались, поделились своими мнениями, но, к сожалению, ни о чем не договорились. Хотя вы думаете, что вы договорились. Всегда результат переговоров нужно фиксировать на носителе, на бумаге, ну или там на видео. И обязательно э, прояснять, так ли вы одинаково читаете. А то вот мы э, так, ну, не мы, а кое-кто. Заключил Минские соглашения, а читает их каждый по-своему. Хотя там, я думаю, тоже были хорошие переговорщики и изначально заложили ну, в тексты и на сказания. Старайтесь избавиться и на сказаний своих переговоров. И всегда проясняйте а, про ответственности, что будет, если человек не выполнит взятые на себя обязательства. Но люди же часто под ответственностью понимают. А, кстати, давайте в чате напишем, что такое для вас ответственность. А... Ну, коротко, не без, без, без глубоких пояснений. Ответственность это. Я пока жду, что вы пишете. Там 2, 2, буквально 10 секунд на какую-то формулировку. Посмотрим. А есть еще живые? то Хоть что-нибудь поставьте, говорит. Ага. Ага. ага. Смотрите. Выполнение взятых в себя обязательств. Умеет отвечать за свои слова. Сказал и сделал. Ну смотрите, сейчас мы говорим про исполнительность. Про возможно, организованность, ну, послушность возможно, да? а ответственность, давайте в двух словах, ответственность это последствия, осознавание последствий, что будет, если я сделаю, с чего не будет, если я сделаю, что будет, если я не сделаю, и чего не будет, если я не сделаю. Осознавание последствий. И главное, что это осознание влияет на принятие решений. Если не влияет, не ответственно. Итак, это осознание последствий, которое влияет на принятие решений. Что нам это дает? А нигде не написано, что ну, вот в этом тезисе, ну и на самом деле и в культурных рамках, ну, в смысле, кто до меня это пытался определение как-то оформить что это наказание. А, а значит, что мы можем подменить наказание чем-то полезным. Я сейчас не буду глубоко углубляться, я просто ну, дам инженерное решение. А, у каждого из вас, я думаю, есть вещи, которые он сделает завтра. Ну, в смысле, а, это я сделаю завтра, наступает завтра, и это я сделаю завтра. Ну, такие, какие-то простые вещи, которые он всегда откладывает. Если вы думаете, что вы так не делаете, вы плохо за собой следите. Всегда, ну то есть у нас всегда есть действий больше, чем мы делаем. Ну если вы, конечно, не медитируете, да, там и под пальмой не живете а, в созерцании происходящего. А если вы пытаетесь активно действовать, то планов всегда больше, чем наших возможностей. Возьмите три простых плана, ну, простых какие то цели, которые вы так откладываете. Неважно и не срочно, И откладываете. Запишите себе их на листочек. Но я уж не буду просить это написать в час. Просто напишите их себе на листочек. А теперь придумайте три простых действия, которые пошли бы вам на пользу. Это может выучить стихотворение «Четверостишье», это там пробежать 3 километра, сделать прогулку вечером, там минут на 40, да, сделать 10 приседаний. Ну, что-то такое полезное для себя. Я думаю, что каждый придумает сам полезность простую, да. Выучить 10 иностранных слов. Кто чего хочет. Это не надо делать сложные вещи. Например, я завтра разберу банк, балкон, который три года не разбирали. То есть, действие должно быть начинаться простым. Потом там усложнение. Простое. И еще многие играют с героев. А я сделаю 100 отжиманий. Нет, пригласить... Для себя действие должно быть... А, если цель пригласить партнера к себе в команду, Отлично, это цель. Если вы это приглашение не делаете, то вы, например, Наталья, вы сами определяете, что именно. Например, учите у лукоморья, ну там, сколько-то сколько строк у лукоморья дуб. Пушкина, да? Пилили кота, на мясо порубили. Золотую цепь взяли на металлом. ну там разные вещи. Наталья готова что-то написать, если готова, то напишите. Если не готова, это просто пример. То есть, моя... и дальше смотрите, получается, вы сейчас себе, просто себе пишите, никуда не отправляете, это не домашнее задание. Это пример ответственности, которому потом, если вы хотите получить действительные результаты от нашего марафона, мы сделаем это домашней ответственностью. Домашним заданием. Сейчас вы сделайте это просто для себя лично. Проверите саму технологию. Я предлагаю не верить ни на слово, а проверять то, что я говорю. Включите видео, включите уже фронтальную камеру, ну чтобы вы себя видели, да, и скажите, дорогой Виталий, если я завтра не приглашу партнера к себе в команду, то я делаю 10 приседаний. Итак, каждому из трех целей, каждой из трех целей, дописывайте три полезных действия. То есть ваша ответственность должна вас развивать. Не сделали, пошли сделать что-то дополнительное. Почему так важно? Именно так поступ поступать. Не наказание, значит тебе наказание, значит тебе развитие, понимаете? Технологии развития, которые были построены на вине, стыде, и работали прекрасно в прошлом, несколько тысячелетий перестали эффективно работать у нас слишком большой поток информации нам слишком много нужно менять в себе раньше ты в детстве научился ковать и всю свою жизнь куешь подковы, как тебе показал дед или прадед и мало того, своему внуку или правну какой-то научил тысячелетиями навык жил а сейчас я Учусь сам, там директ сделать себе. Пока другой изучал, пришел директ настроить. Там уже другое. Мы все попадали, мы все весь мир попал в ситуацию, что каждый из нас выуч... вынужден учиться постоянно, постоянно меняться навыки, что-то узнавать. И если мы всегда будем себе сделать подзатыльник, о, Виталий, ты этого не знаешь, как тебе не стыдно. О, Виталий, ты, ты этого не умеешь, ты почему не потренировался? Мне реально все, мне труба, мне киродыкно. Я себе распилю на мелкие части. Да, так дальше жить невозможно и развиваться невозможно. О, Виталий, ты кое-что не сделал. Дружище, у тебя же есть ответственность. Десять иностранных слов вперед. О, ты что-то не сделал, отжиматься. Смотрите, я если ошибаюсь, я чем-то прирастаю. То есть получается, если раньше ошибка была поводом для самораспила, то теперь ошибка или какой-то недочет становится точкой роста для моего развития. Сама философия поведения меняется. Вы перестаете бояться ошибаться. Ошибка становится всего лишь точкой роста. Например, у меня приходит теннисистка, а у нее синдром отличницы, девушка. Ее тренер постоянно носом тыкет, а у тебя это не получается, у тебя не получается. Она его не слышит, она его почему не слышит? Она вообще не может воспринимать себя ошибающейся, несовершенной, не может. Мы меняем психологию восприятия. Теперь она говорит: "О, я вот сегодня заметила, вот здесь вот у себя дефицитик, вот это вот не умею". И сделала вот так, чтобы это изменить. Она начала гордиться своими изменениями, понимаете? и стала легко встречаться со своими, как я сказать, вам сказать, а, какими-то недочетами, со каким какой-то несовершенностью, потому что она в этом стала совершенствовать себя и стала этим гордиться. Просто перемена восприятия мира. И именно это позволяет вам, мы говорили про эффективность, про результативность, Именно это позволяет сделать э, вашу деятельность более, как э, правильно сказать, так, простой, приносящей результаты э, с небольшим воздействием. То есть вы это делаете легко, играюще и непринужденно, развивая себя. Итак, три дня, три цели. Три ответственности. А, три дня я это не сказал. То есть а, Простую какую-то, ну, то есть пригласить а, партнера в свою команду человека это одна на один день. Три дня. Просто проверьте, как это на вас работает. Проверьте это на детях. Про, предложите им. Не лишать себя велосипеда, там, улицы, телефона. Не забирайте его ничего. Скажи, слушай, если ты не сделаешь, что будет? Как выглядит твоя ответственность, если ты не сдержишь данное мне обещание? Еще раз. Как будет выглядеть твоя ответственность, если ты не сдержишь данное мне обещание? Или не выполнишь то, о чем мы с тобой договорились? Отличное соглашение для переговоров. Договорились? Дружище, а что будет, если ты не сделаешь? Я сделаю. Отличное. Очень верю в твои обещания. Ну, а если нет? я не хочу потом искать на эмоциях решения. Давайте сейчас, пока мы друг друга любим и уважаем, договоримся о наших с тобой ответственности. Итак, почему важно принять участие в марафоне? Ну, не только в нашем марафоне. Вообще, в принципе, проверять знания через опыт. Чужой опыт экономит очень быстро, ну, время. Вам не нужно искать решение. Но... Вы становитесь заложником именно этого опыта. Вы себя не трансформируете. Если вы хотите прокачать свою мудрость, вы можете опираться только на, свою, на свой опыт. Чем отличается дурак от умного? Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Но чем отличается умный от мудрого? Умный из любой ситуации выкрутится, а мудрый в нее не попадет. Тогда вопрос, а чем отличается дурак от мудрого? Качеством выводов. То есть мудрый учится на своих ошибках и делает выводы. А дурак их просто не делает. Но также учится на, на, на себе. Ну, в смысле, у врага просто это, любимые грабли есть. А умный встречается с граблями и говорит, а как я пойду в следующий раз? Ну, возвращается к нашей ответственности. А именно это позволяет вам а, трансформировать навыки прочитать какой-то полезный совет, какие-то рекомендации, исследовать чей-то успешный опыт и проводя его через собственную мудрость, создавать свои формы работы и формировать свои инструменты, чтобы действовать в своих интересах. Ну, конечно же, у нас есть система кураторов, которые проверяет ваше домашнее задание, дает вам качественную обратную связь, позволяющую вам ну, именно в, этот, в нужном месте приложить усилия, а не сливаем, они а слиться. Ну, а мне не получилось, я пошел. Куратор говорит, стойка, стойка, стой, дорогой, ну или дорогая. Давай-ка мы посмотрим, что здесь можно сделать. И помогает вам пройти наш марафон до результата, чтобы вы все были, а, ну, получили свой ресурс, который можете применять в своей жизни. Ну и, конечно же. А, человека делает его окружение. Важно, чтобы когда вы развивались, не только перед вами стоял гуру, как некая такая цель, мечта, я хочу быть таким же. Есть одна проблема. Ну, это же вдруг у меня не получится, сомнение мешает. А вот у него такие-то, поэтому у него получилось. Когда с вами есть люди, которые набивают шишки, о -о -о, у него получилось, у него получилось. Они же тоже не умели. «О, это тоже ошибается, это ошибается, я ошибаюсь». То есть вам становится проще принять себя идущим по этому пути. Очень важно, чтобы с вами были люди, которые шли ну, этой же дорогой и вырабатывали себе похожие навыки. Ну и, конечно, <соспорядок> хорошо, когда жизнь повторяется. Научился один раз и счастлив меняющаяся жизнь, и если мы хотим получить от жизни максимум, требуют от нас рисков, умение вкладывать в себя, время, работать своими эмоциональными переживаниями. Если вы этого не делаете, и вы боитесь выглядеть ну, как бы несовершенно, боитесь ошибиться, то вы ничего в этой жизни, ну, помните камень, который показал внутри результаты, ну, конечно, вас кто-то может к чему-то привести, но, я думаю, не с максимальной эффективностью для вас. Я думаю, что тогда вас будут отжимать. Учитесь рисковать. Не обязательно в нашем марафоне. Учитесь а, экспериментировать и экспериментов делать вы, выводы. Учитесь исследовать, анализировать, иметь собственный опыт. Ну и мы пришли к вопросам. Я думаю, что можно давать этот не, не только печатать в, тех, э, в чат. Я думаю, что можно вот этот включить микрофон. Ну, там могут как-то зарегламентировать это. Э, как мы это будем делать? Микрофончики включены. Пусть открывает и говорят. Ну, знаете, вот э, как его? Э, Так сказать. Что такое творческая личность? Художник, да? Вы скажите, что вам не нравится картина. Вы скажите, что нравится картина. Но только не говорите, что вам все равно. Почему? Художнику важна обратная связь. И мне тоже. Какая бы она ни была, это обратная связь, которая помогает мне развиваться. Либо я утверждаю в каких-то своих ходах, либо я их начинаю трансформировать. А когда нет обратной связи, я думаю, что вот время, которое я выделил для вас, ну и вы, конечно, вам спасибо огромное, что вы выделили время на меня и прожили почти уже час 40 со мной. Но ну, хотелось бы от вас какие-то слова, ну, не просто благодарности, да, а чем, был, чем была полезна наша встреча, что вы из нее важного полезного значимого узнали что вы берете с собой что вы уже попробуете завтра ну Это и конечно можно сказать? да Ольга Здравствуйте большое Здравствуйте. спасибо за ваш вебинар ну вот вы сами сказали что чтобы быть мудрым человеком нужно анализировать учиться на, не только на чужих ошибках но и на своих и все, все, как говорится, ставить по полочкам. Ну вот мы стараемся быть мудрыми, наверное, поэтому мы и здесь. И спасибо вам за то, да, за то что мы от вас услышали какие-то моменты, которые стали для нас инсайтами определенными. И Только, это главное... Сказать, не для нас, а для меня очень важно персонализировать послание. Ну, я не знаю, может быть, я не права, но думала, что выражу не только свое мнение. Но если говорить о моем, если говорить о моем мнении, то я прослушала все с большим интересом, сделала для себя какие-то выводы. Спасибо вам большое. Спасибо вам за обратную связь. А можете буквально, если, конечно, вы готовы поделиться, какие выводы вы сделали? Я понимаю, что это такая зона, ну, не очень открываться приятно, но если есть такая возможность, для меня было бы очень полезно, что вы, какие выводы сделали. Да нет, я человек открытый, и у меня, собственно, нет такого, чтобы я там закрывалась и в улитке в своей как-то там Здорово. барахталась, скажем так. Нет, ну вот, в частности, вы говорили о том, как правильно идти на переговоры, что нужно сделать для этого. Конечно, кое-какие моменты для себя выделила, даже кое-что записала. И э, я, несмотря на то, что как бы, я педагог, и у меня, в принципе, нет особой никакой границы, такой нет особых никаких комплексов, и Здорово. общаюсь я и, и общался с любыми людьми, любого статуса, как мы здесь называем, да, а, кроме и ученики сейчас уже доросли некоторые до очень больших высот, скажем так. Один, кстати, из моих учеников, Павел Зарубин, который с Владимиром Путиным ездит по миру и репортажи, дает с Соловьевым, вот уже они, так сказать, диалоги ведут. Это Чуть мой равна. ученик. Вот. Ну, то есть, у меня нет такого, чтобы я закрывалась. А я считаю, что вот я всю свою жизнь учусь и буду учиться, и любое какое-то занятие. Подобное, Оно всегда дает пользу и какие-то обязательно для себя делаешь выводы. Спасибо. Наслаждайтесь. Спасибо вам за отзыв. Есть ли еще желающие? Здравствуйте. Меня зовут Ирина Морозова, город Красноярск. Мне очень понравился сегодняшний Zoom. И я для себя очень, я для себя взяла именно ваши практические уроки. Я тоже такой человек, что могу свободно общаться с любого статуса человеком. Но именно в переговорах у меня всегда загвоздка была в том, что я не могу дожать человека. Ну вот уже зачастую такое бывает, подвести его там к действиям, да, заключения сделки. И тот момент, еще вот, который вы озвучили, бывает часто в переговорах, когда, ну, идет не в то русло разговор, да, и вот этот вот момент смешания внутри, да, каких-то чувств, волнения, как вы говорите, и вот, которое вы упражнение предложили, я, если честно, первый раз такое услышала, и, конечно же, его буду делать, мне просто интересно, да, как это выльется, во что, может быть, вот именно это где-то мне и мешало в переговорах. Вот, поэтому я получила для себя ну, интересные, конечно, такие варианты. Буду обязательно пойду на марафон, мне хочется поучаствовать, прям практически поделать упражнения, ну, я думаю, что будет очень интересно. И, конечно же, ну, Отлично, Ирина. Смотрите, очень... Подчеркну еще раз. Марафон бесплатный в течение двух недель. Но за эти две недели мы сделаем там, помните, есть программа переговора, программа максимум и программа минимум. Ну и альтернатива. Так как мы уже запустились, то есть за две недели вы получите программу минимум по-любому. А дальше будет уже программа максимум, которую мы чуть позже, после дню, ну, через неделю проговорим. А, почему я вас приглашаю всех на марафон? А, Важна обратная связь. Я, у меня еще, ну, в моей практике, да, мало, вдруг у кого-то было, чтобы это <сех> про всех не говорил. не было ни одного человека, который бы не споткнулся, а, выполняя это упражнение. Ну, ни то, ни другое, там ну, несколько упражнений. Ну, я как я уже сказал, в коммуникации мы все э, ну, искажаем, когда говорим, и искажаем, когда слушаем. Марафон ценен не только теми упражнений, которые я даю, но я думаю, что и вы уже услышали, да, что контент, он реально уникальный, он а, реально авторский. Да, и те технологии, которые я говорил, они взяты и проведены через психологические аспекты человека. Которые его могут развить То есть, тут ну, не, не Но дело даже не в упражнениях А в обратной связи Которые будут давать в, ну, в момент прохождения этого марафона Так что Рина жду вас на марафоне Спасибо вам за обратную связь А можно вопрос? Да, а конечно можете, можете повторить Какое задание вы дали? Смотрите, первое задание, которое я дал, и это является нашим домашним упражнением, это взять телефон, включить видео на тыльной, ну вот вот это, вот этой стороне. Сейчас я включу его, чтобы он, вот это вот ко мне фронт, а это вот тыльная сторона. То есть я включаю видео и проговариваю все, что вижу на экране. И записываю ролика в течение одной минуты. Я сейчас доступно сказал? Да, понятно. А, там, извините, Олег, то, что какой-нибудь ролик с Ютуба включить и проговаривать? Нет, смотрите. Вы включаете видео и записываете то, что снимает камера. А, вот понятно, тут... окружение, да? Да, да, окружение. То есть, да, например, да, да. буквально, по комнате, по улице, неважно, неважно где. Вы просто учитесь из э, экрана ну, снимать детали. То есть у вас экран, это получается как бы, ну не как бы, а так оно есть. Это общее, называемое в гистальте фон. И вам нужно выделить фигуры из этого фона. То есть, первое, что вы тренируете, это внимательность к деталям. Потом вы... Когда их проговариваете, вы учитесь из образа, образа, который в голове рождается, ну, звук произнести. А это все э, является, ну, это, это получается, как, как правильно сказать, эффект просто физиологически. Это меняет кровоснабжение мозга и успокаивает вас. Вы получаете три в одном. И таких роликов за день. Нужно сделать 5 в разное время. Удобное для вас. Мы в домашнем задании укажем, когда мы будем давать по ним обратную связь. Mm -hmm. Будет указано 5 точек временных, И первые, кто 3 скинул, я к ним дам обратную связь. Мы все живем в разных поясах. Ну, по, ну, так как число, ну, точек 5, я думаю, что каждый сможет э, попасть, ну, и получить мой разбор этого ролика, что там сделано качественно, что некачественно, не и как, ну, что нужно изменить. А куда скидывать? А я, простите, Олегу все сказал, Олег, я... Вы получили ответ? Да, да, да, спасибо, спасибо. Все, ага, спасибо, да. Простите. Так. Вер, верните барышню. Домашние задания. То есть вот эти вот ролики нужно сбрасывать в чат с домашними заданиями. Да. Да, ага. да верно. У нас была барышня, я ее, к сожалению, прервал и не успел прочитать, как ее зовут, поэтому ну, даже, не, даже не знаю, кого вернуть надо. Оксана. Оксана. Всем добрый день. О -о -о. Меня зум застал в Кабардинке. Я вообще О -о -о. хотела все посмотреть записи, но с самого начала очень интересно было, зацепило. Вот я сейчас хожу... Около моря, слышите, что море в восторге, мне все понравилось. Я гуляю с мужем, но и слушаю вас. Я подписана на вас, и мне очень интересно ваше высказывание. Но у меня есть проблема в заключении сделки. Хочу ага. пойти к вам на марафон, чтобы хорошо в этом деле разобраться. Отлично. А, а вы... О, хорошо. Было будет полезно, если вы напишите, что именно в заключении сделки вызывает у вас сложности. То есть, ну, как бы, на какое препятствие вы натыкаетесь, как оно видится. И тогда будет максимальный результат от этого марафона. И надо, Это самый важный момент такой, оп, и точечку поставить финальную. Хорошо, все сделаю. Все, отлично. Приятного вам отдыха. Спасибо. Я готов. Я люблю, когда отдых приятный, полезный Вот представляете, мы приехали сюда за 120 километров. И я схожу с мужем по берегу гуляю, а слушаю вас. Ну, я, я бы не вас очень вас хотел вас конкурировать с мужем, за ваше внимание. Я надеюсь, что у вас Отлично. все хорошо. Спасибо. Отлично. Господа, у кого есть еще какие-то вопросы, пожелания. Владимир. Владимир, да. Да, Владимир. Пытаюсь, вот. спасибо, да. да я думал, очень было интересно. Но у меня такая серьезность, меня люди не поднимают. У меня есть страниц, и люди меня не поднимают. Я, конечно, стараюсь, я и говорю, стараюсь, работать, вонжусь. Это же, я мне не хватает. Я думаю, что вот это упражнение с бабушкой, которая говорила в... в автобусе, это для растяжечка. Будет вам полезно, потому что она, это упражнение позволяет настроить иннервацию. Полностью скомпенсировать не получится, но улучшить иннервацию ну, в вот, произношении, да, она поможет в этом. Спасибо большое, Надеюсь. Хорошо. Есть ли еще желающие? Ну, давайте мы э, объясним значит, людям, что у нас будут два чата. У нас, да? В основном чате будет выкладываться. Вот Сегодня уже первое задание вы, ну, выложено, да? все все поняли. Будет выложена запись трансляции. А домашние задания нужно будет и обсуждение домашних заданий, все это будет в чате для домашних заданий. Ссылка есть здесь в чате и в основном чате. То есть, если у кого кому нужна ссылка, обращайтесь, мы вам все отправим. Вот. То есть это, это организационный момент, момент и все будут прописаны, все будет вся информация дана в чате, как что зачем и почему. Вот это я. Правильно. Себя. У нас есть один чат, который он создан для коммуникации. где вы увидели ссылку ну, сегодня на вебинар. Там мы вот обсуждаем, что-то делаем, орг-вопросы решаем. И есть чат для домашнего задания. Чтобы не делать кашу из всего, в чат для домашнего задания мы... Это фактически как наша рабочая тетрадь общая. Вот. Позвольте спросить, это тогда... Да. Вот сейчас ссылку у вот вас здесь в чате в зубле скинули. Это чат искусства переговоров. А искусство эффективных переговоров а по домашнему. Это и есть домашний или нет? Нет, нет. Это че, просто искусство эффективных переговоров. Если там, если там нету текстов про домашнее задание, это значит чат для обсуждения. Ольга, а скиньте, пожалуйста, в чат еще ссылку про... Домашнее задание, которое... Сейчас я посмотрю, как оно выглядит. Я думаю, что нам нужно будет поменять иконку о домашнем задании, потому что у нас получается... Вот он, чат для домашнего задания называется чат для домашнего задания. То есть по ссылке вы переходите, попадаете в, в, в общий, да, в информационный чат? Ну, я, я сейчас отправлю все ссылки, переходите, или Вот сейчас в этот чат, если можно, Ольга, скинуть именно чат для домашних заданий. А сейчас сделаю все. Вот смотрите, я по ссылке перешел, я полностью тогда зачитаю, э, как называется, чат для домашних заданий к марафону искусства эффективных переговоров. Вот так полностью, я просто концовку только. Значит, вот сюда так, сдавать. Да, так. все, и это, значит, тот, куда скидывать домашние задания. Mm. Все верно. Все, да, спасибо да. большое, спасибо большое. Uh -huh. Все ясно, благодарю. То есть эта информация будет позже расписана, все, не переживайте, будет все понятно. Если какие-то вопросы, задавать все в чате домашних заданий, либо в личку можете мне писать, То есть, ну, разберемся. Еще да. вопросы... мы с Ольгой договорились, и она любезно согласилась помочь ну, мне, а по большому счету вам, с ответственностью. Если вы правда всех, ну, кто хоть, хочет получить максимальный результат, то очень важно назначить себе ответственность. Например, если я завтра не скидываю 5 записей с, ну, с перечислением предметов, то я делаю отжимание 10 раз или пять раз, три раза. Вообще не важно. Ну, не надо играть в это, в чемпионов. сделать ми минимум. И скиньте эту запись э, Ольге. И... Но, да, я... да, в, в, личным, в личным сообщением, чтобы это не было публичным. То есть мы в этом месте сохраним ваше пространство, чтобы вы просто попробовали. Я буду, обещаю хранить тайну каждого. Да. Если вы не выполните взятое на себя обещание, она вас спросит, ну она, во-первых, не сообщит, это не значит, что мы вас сразу же там ну, на распятие, там на джибу или еще куда-нибудь, да, мы спросим, зададим вам пару вопросов наводящих и все, которые вы также потом будете использовать в своей работе с вашими партнерами или оппонентами, чтобы с него спросить ответственность. Это элемент эффективного прохождения нашего марафона. Сейчас это не обязательно, но вы сами для себя решите, хотите вы по максимуму получить результат или вы согласны просто пока на минимум. И это уже ваша зона ответственности. Ну, если сейчас еще какие-то вопросы, я думаю, потом надо уже подходить к какому-то финалу сегодняшней встречи. Запись будет. Так, я что-то вас плохо слышу. Секунду. А, я... Ой, громкость давай. Запись будет в общем чате. Также будет там ну, вся информация. То есть вся информация ну, все, в принципе, мы все сказали, все обсудили. Надеюсь, что всем все понятно. Ну, надеюсь, что мы были доступны <с> и нас услышали. Благодарим вас, Виталий, большое за такой очень-очень информативный марафон, то есть очень много информации полезной. Я думаю, каждый для себя подчеркнул то, что нужно было ему лично. Ну еще все впереди, все самое интересное впереди. Выполняем домашние задания, общаемся в чате, смотрим да, информацию, которая будет поступать в дальнейшем. Вот, и, и все будем да. <смех> эффективно переговариваться. Ну что, тогда э, мы встречаемся в среду. Мы, я предлагаю работать, э, пока я не знаю, там четверг-пятница, думаю, предложение у меня сре понедельник, среда, допустим, еще четверг. Мы обсудим про пятницу. Но пока точно рабочая у нас в понедельник и среда. И время мы всегда оставляем 8 часов, чтобы все могли планировать. Очень важно, чтобы это было, ну, не каждый раз менялось, а важно, чтобы мы договорились. Ну, возможно, там подумаем, это может быть, двинуть. Но важно, чтобы время всегда сохранялось, чтобы все могли планировать свое время. 4 часа по Москве у нас время зафиксировано. Что... Ну да, 16 часов на данный момент... В следующий раз мы встречаемся в среду, также в 16 часов по Москве. Угу. И там уже говорим все правила, все нюансы, даты, все остальное. Сегодня фактически была презентация нашего марафона. Точнее, тем, которые мы будем обсуждать на нашем марафоне. Ну, а вся рабочая информация мы постараемся максимально уже не занимать 2 часа. А я думаю, что ну минут 30 будем планировать, а дальше посмотрим, как мы будем вписываться. Да, в эти... 30 минут это самое для усвоения. Да, времени. да, да. да. Ну что, на этом, на этом предлагаю вам завершиться и себе завершить. Было приятно работать, очень нравится, когда есть активная аудитория, которая работает, и это греет душу. Есть для кого. Ну что, всем пока-пока. Свидания. До свидания. Спасибо вам До большое. Свидания. До спасибо. свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Благодарю. До свидания. Вот. Благодарю. Завершите?